Весна, веселушка, глава восьмая. Сейчас все проснулись, все как в рай окунулись. Всем было так хорошо, все забыли, что такое плохое настроение. И начали играть в обычные игры. В этот раз решил накрыть стол ежик. Он открыл большую свою лавку грибов. Он попросил своих друзей разложить грибы, и они разложили все вместе грибы начали собирать под матрасом. Но решила коза, умное животное, сделать специальное место для грибов. Она в одном месте вырезала матрас и сделала маленький купол из этого вырезанного матраса грибам. И сделала искусственно всю природу, чтобы грибный дождь шел и все, что нужно грибам. Сделала всю природу, атмосферу прекрасную. Грибы всегда были у зверей и все начали э э готовить грибы приготовили мама лисы тоже принимала участие козелы и и, и козлиха помогали готовить мышки ученые помогали очистили от ненужного гриба был готовили все вместе обед все вкусные из грибов даже курица принимала участие, давала свои яички, чтобы их давала жарить. Но она не все давала, она оставляла, чтобы детей иметь. Она уже... Сначала ей было тяжело расставать с своими яйцами. Она все-таки считает, что это уже ее дети, и как-то тяжело детей отдавать на, на съедение. Но она себя приучила, что это её... не дети еще и яйца, это может быть еда, может быть дети. И получается так, что она выбирает. И выбирает, что еда, что дети Она смотрит, чтобы поколение Слишком большим не вырастало Потому что кормить-то всех надо Делать так, чтобы вырастал по два По одному птенцу э, То есть цыпленку А остальное на еду Все вкусно кушают, всем хорошо И ежик мастер кулинарии Готовит любые блюда Все радуются Даже сова нашла Самые свои ст старые рецепты Вся игра, всякие игры, которые придумывают, каждый раз это разные игры. Когда прятки, когда догонялки, когда еще какие-то игры, которые связаны с умом. Но с умом связаны всякие разные игры, которые даже не поддаются логическому объяснению. Например, помоги грибы, грибам, грибы надо полить. Помоги козе придумать идею, как улучшить быт и всякие разные такие игры. Люди в этот лес вообще не приходят. Почему? Наверное, они чувствуют приятную атмосферу, а людей очень пугает хорошая атмосфера. Они всегда бегут от хорошей атмосферы в другие леса, убежали в другие леса, а здесь остается прекрасный быт. Люди не мешают козе расти и всем остальным зверятам хорошо жить. Сова начинает зевать, потому что уже день кончается. А кушать-то всем хочется, на следующий день все опять едят. Ну, сова забыла, что, похоже, ночью не надо мышек кушать. Коза только что и напомнила, и все легли спать. Весна, веселушка, конец. Глава восьмая, конец.